Мы приехали из Краснодарского края. Хотим оставить вам отзыв о салоне Альтера. Нам понравилось. Мы обслуживались у менеджера Рудслава. Очень вежливый, внимательный. Спасибо большое. Просим обращаться. Ребята, все хорошие.